То есть, не совсем короткие, но то есть, условия необходимости и достаточности. То есть, сказать ровно столько, чтобы ответить на вопрос. Но кратко, если нужны будут подробности, я это новый вопрос задам. Добро? Хорошо. Да-да-да, ага. хорошо. Андрей, привет. Подскажи, пожалуйста, что, что у тебя там за ситуация? Я так понял, ты паспорт, паспортом РФ не пользуешься, да? Займел себе паспорт СССР. Расскажи вкратце, что это такое. Да... Антон, в свое время я заинтересовался, как вообще мы получили паспорт Российской Федерации, когда я имел паспорт Советского Союза. Я начал копаться в документах Российской Федерации и понял, что как бы, этот паспорт Российской Федерации это грубо говоря, бумажка, и стал пытаться истребовать свой тот паспорт, но мне как бы ответили, что он уничтожен. СССР, да, СССР да, что его изъяли в 2003 году при обмене и уничтожили. Я, значит, сдал паспорт Российской Федерации на обмен и его то есть, не получал. То есть, обнаружив при получении ошибки, я отказался его забирать, и я уже без паспорта почти год. А ты его сдавал в связи с чем? 45 лет, утрата, утеря, кража? Нет, я его просто хотел поменять, чтобы мне он был Ну, то есть я предварительно в своем старом паспорте обнаружил ошибки, и я хотел поменять, чтобы мне его сделали без ошибок. И так не получилось, естественно. Как бы они мне там сделали опять пять ошибок, признали официально только одну, а остальные ошибки, такие как фамилия, имя, отчество в Капслоке, печать они не признают. Какой а ошибку признали? признали. Признали ошибку, у меня стоит штамп воинской обязанности, не соответствует приказу, тогда был еще 851 приказ МВД. Угу. А форму 1П ты заполнял? Да, заполнял. А что ты там в 18 пункте написал? Я писал, что гражданство РФ... Так, сейчас я вспомню. А у тебя фото не сохранилось? Э -э нет, конечно. Я тогда не фотографировал ничего. Я написал, что там есть такая графа, э как вы получили э российское гражданство. И, значит, я поставил, что в результате э государственного переворота в 1993 году, а в 18-м пункте... Я, по-моему, разъяснил более конкретно, что-то я там такое, ну, расписал в результате захвата власти в 1993 году. Что-то вот такое. Я вот сейчас точно не помню, прошел уже год. А в 18-м пункте, это ты говоришь про пункт на первой странице, скорее всего. А на второй странице, на обороте, 18-й внизу, что ты там писал? Иные сведения. Там три, три этих линии, ты там, по идее, должен был расписать. А, все я... Я вспомнил, я написал, что не нуждаюсь... Так, сейчас, подожди, как я сформулирую, что я не нуждаюсь в опекуне. Вот так я написал. Я не нуждаюсь в опекуне. И все? Да. Какие-то закрывающие надписи, там, без оборота на меня, без ущерба, что-то писал? Нет, нет, нет. Просто а. я не нуждаюсь в опекуне. А роспись как поставил? Роспись поставил... Да я, честно, не помню даже. Закорючка, фамилия, цейфбай, аэр, Закорючка. Ну, какую-то Закорючку я ставил, что-то такое, но не мою. Угу. А ручку какую использовал? Ручка была синяя, обычная. Ихняя, да? Ну, я, если честно, не помню этот момент. Возможно, моя. Угу. Так, а в самом заявлении ты что указывал? В связи с чем? В связи с это иные обстоятельства или что, что там, какой пункт? Не, не, не. У меня паспорт был испорчен, страница была порвана. То есть я указывал, там же как при порче паспорта надо было платить полторы тысячи госпошлину. Как бы чтобы это не платить, я сказал, что мне при проверке документов страницу порвали сотрудники полиции. А чем-то подтвердил это? Нет. А не требовали? Нет, не требовали. И, и ты, получается, ничего не платил? Да, я ничего не платил. Шикарное решение. Но это самое оптимальное. То есть, ха -ха, они же тоже являются сотрудниками полиции, ходят в форме. Просто, чтобы не платить, mm -hmm. я сказал, что это при проверке документов мне сделали сотрудники полиции испортили страницу паспорта. Так, и получается, ты там написал заявление, да, что паспорт не соответствует. Ты им что-то писал в письменном же виде или просто на словах сообщил? Я в, письменных, в письменном виде писал на имя руководителя, потом, значит, писал на имя начальника ГУВД по Рязанской области. Они отправили опять им, спустили вниз. И у меня переписка идет постоянная. Ну, как бы с ними я уже прекратил, они ошибки не признают. То есть, они ссылаются... Тогда это был в 851 приказе пункт 148, и они как бы неправильно понимают русский язык. Там же по-русски написано, что оформление реквизитов с использованием заглавных букв. А я пишу: ну, там же нету слова всех заглавных букв, а с использованием это можно приравнять, как, допустим, вот стол. Стоит деревянный стол. Он же деревянный, но он же сделан с использованием металлических предметов в виде крепления. Я это все как бы им расписал. Но он является по факту деревянным. Логично. То есть, да. И также идет по написанию реквизита фамилиями отчества. Поскольку написано с использованием, это согласно правилам русского языка. Там 92-й параграф, что должны писаться с заглавных букв. Правильно, то есть я как бы это все расписал, в итоге они как бы это не признают за ошибку. И сейчас на данный момент как бы я с ними эту переписку прекратил. Просто паспорт не забирая, они мне звонили, придите заберите. Я говорю, а зачем мне паспорт с ошибками? Дело в том то, что если вы, а дело в том то, что они признали одну ошибку в виде штампа. А подожди, объясняю, подожди, подожди, Андрей, ты уже говорил про одну ошибку. У меня этот, корректирующий вопрос, напоминаю, пожалуйста, отвечай, пожалуйста, коротко. Если у меня возникнут вопросы, я тебе задам следующий вопрос, если мне не ясно будет. Одну ошибку не признали, ты, и что, они эту ошибку согласились исправить или нет? Они написали в письме, что подали запрос в главное управление МВД, и? написали номер письма мне, и пока ничего, уже месяца четыре прошло, они мне так ответы не дали. А Что ответило Главное управление МВД. Ага. А в прокуратуру не ответ на обращение 559 КАП РФ не пробовал? Я написал в прокуратуру. Прокуратура присылает им же. То есть они просто пересылают мои письма им, поэтому я написал в генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура пересылает в прокуратуру области, а прокуратура области опять пересылает им. Поэтому я написал письмо президенту Российской Федерации и президент уже ну, с требованием взять на контроль. Mm -hmm. Поскольку прокуратура не исполняет своих обязанностей э, по законности и просто пересылает э, ведомцу, на который я жалобу пишу. Так, и что президент по ответил? Пока ответа нету. Вот э, мне пришло письмо месяц назад, что они э, ну, отослали это в Генеральную прокуратуру от имени президента. А что они там отослали, я как бы не знаю, и ответа нет пока. А ты не думал через суд продавить, то есть подать гражданский или там какой, административный, что ли, иск? Обжаловать без действия, бездействия этих должностных лиц по Касу 22? Я подавал в суд, но дело в том, что у меня нет юридического образования, и по кассу надо, чтобы представитель был твой юридический, с образованием. То есть у меня пока, скажем так, нет такой возможности и необходимости, самое главное. Поэтому я как бы, мне пришел ответ, что, ну, там, что для участия нужен юрист. Я как бы пока ничего не стал дальше двигать. Подожди, а с каких-то пор нужен юрист по кассу? И я вот подавал два года назад на прокуроров в суд сам, без всяких защитников, у меня нет юридического образования. Нет, на самом деле по кассу, если почитать, я сейчас, к сожалению, не помню, по кассу обязательно нужен по административным делам. Если я жалуюсь на административным вопросам, то обязательно нужен юрист. Ну, наверное, они уже изменили, изменения внесли. Нет, нет, ничего, нету никаких изменений, я как бы этот вопрос слежу. Я ходил, у меня есть друзья-юристы, как бы, но как бы втягивать в это они не хотят залазить, поскольку они мне сказали, что я ничего не добьюсь. Я уже сам начал понимать, поскольку у меня было очень много судов в Российской Федерации, что... Студы Российской Федерации, они работают на Российскую Федерацию. Это, это ясно, ясно. Смотри, я тебе точно скажу, два года назад я подавал иск по именно по кас 22. Через персону там получается это. Приходил на заседание один, ну как, один, там еще слушатели, там еще не было этого кризиса. То есть слушатели были, и я это по кассу 22 один разговаривал. Никаких там высшего образования юридического не требовалось. Ну, дело в том, то, что судьи у нас некоторые до сих пор являются неграмотными. И, может, просто этот момент упустили. Мне, наверное, попался такой судья, который это не упустил. И как бы он мне все расписал в определении. Поэтому, как бы я все проверил, да, действительно, это так. Uh -huh. Ну, скорее, скорее всего, законодательство изменилось. Я, это надо будет перепроверить. Так, э, дальше что? Вот ты остался, получается, год назад без этой бумаги, да, паспорт РФ. И что ты, ты решил паспорт СССР получить? Во-первых, как бы надо понимать, что когда я оставался без, когда я, вернее, планировал остаться без паспорта Российской Федерации, я понимал, что без него будет сложно. Поэтому я как бы нашел решение Верховного Суда который своим решением подтверждает водительское удостоверение как удостоверение личности. Номер решения не помнишь? Я его вожу с собой в бумажнике, как бы оно у меня есть. Ну, оно называется АКПИ 16-784 от 15.09.2016 года Верховный суд. Угу. Ты его показывал кому-нибудь? Да, допустим, вот на главпочт... не на главпочтампе, а на почтампе у меня сначала мне отказывали по водительскому удостоверению в получении корреспонденции, потом я это решение распечатал, отнес им, и как бы сейчас у меня, скажем, проблем с этим нету получения корреспонденции. А там что сказано, что водительские права это является удостоверением личности? Поскольку водительские права делаются с использованием паспорта гражданина Российской Федерации, они являются удостоверением личности. Угу. То есть получается, можно сколько там права-то на 10 лет да, выдаются? Права на 10 лет, да. То есть, соответственно, если у тебя есть это время, ты можешь как бы вполне логично сдать свой паспорт, то есть выйти из... То есть надо опять же понимать, вход, там он, где выход. Правильно. Mm -hmm. То есть, соответственно, я сдал свой паспорт и я не числюсь. Ну как не числюсь? Дело в том, то что, опять же, в приказе МВД там же четко написано, что если я в течение трех месяцев не забираю паспорт, я в систему МИР не вношусь, это который, ну, который все паспорта туда носят. И, соответственно, я выпадаю из юридического поля Российской Федерации. Подожди, что за система МИР? В приказе по выдаче паспортов человек, получивший паспорт, попадает автоматически в систему МИР. Она так и называется. Система МИР – это система, как раньше в Советском Союзе была система ГИС. И когда, если я паспорт свой не забрал, то есть я в эту систему не попадаю. То есть, юридически меня в Российской Федерации как бы не существует. То есть, вот допустим, ладно, сейчас, чтобы ты понял, вот судебные приставы перед тем, как найти человека, они заходят вот в эту систему мир. Если такого человека не, не видят, то есть юридическим претензии предъявлять некому, понимаешь? А есть же другие системы, типа там РАИ, РАИ, БД, там, ну то есть полицейские какие-то внутренние городские, есть общие, общие по стране. Не, ну мы сейчас про мы сейчас конкретно же говорим про паспорт. Ну да, вот ну если... ты... Подожди, ты зашел со Человек... стороны судебных... Подожди, подожди. Мы говорим про систему мир, а не про паспорт. Да. Что паспорт регистрируется в, это, в системе мир. А ты говоришь, да. что приставы используют эту систему, а полицейские используют ее. Потому что ну, даже если они не найдут там в системе мир да, паспорт, они, скорее всего, залезут в этот систему свою внутреннюю, у них есть там РАИБД, то есть они, Города, они да, есть да, двух да. типов, как минимум, я знаю, это городская и по, по всей стране. Федеральная, да. да да да Но, насколько мне известно, что судебные приставы э, работают именно вот через систему МИР. Поэтому, как бы сдав свой паспорт, я обрубил им концы, и поскольку я также не оплачиваю ни коммунальные, на меня там и в суд подают, и это, а истребовать не с кого. Поскольку у меня такого человека там нету. И они просто, ну, как бы, в ящик откладывают и все. То есть, исполнительное ты заходил на сайт fssp.ru, проверял, там есть исполнительное производство на персонах? Нету. То есть они даже исполнительное производство не могут открыть? Да. А судебные дела заводят, то есть иски принимают. Но смотря от кого, от физических лиц, я думаю, принимают, конечно. А дело в том, что я физическим лицам никому не должен. То есть только юридически. Ну я имею в виду юридические, там, не знаю, управляющая компания, налоговая, еще кто-то подают иски? На меня пока налоговая только подала, я как бы суд проиграл и то одну статью я отбил в студии, они ее сняли. Подожди, подожди, а... это, это вот в этот год в то время, когда у тебя ну... Как Уже сказать? паспорта не было, да. А. Это был сентябрь, сентябрь ноябрь месяц. Ноябрь месяц. А... Паспорт у меня в августе, то есть я сдал. А как ты в суд заходил? По, по удостоверению этому водительскому? Конечно. Получается, они подали иск, да, налоговое. Решение было не, не в твою пользу. То есть на персону повесили там какие-то долги. По идее, должны были передать судебным приставам, правильно? Смотри, давай все в порядку. Давай послушаем. Налоговая... Налоговая подала на меня в суд по двум пунктам. Первый – это налог за квартиру, и второй – это транспортный налог, то есть у меня две машины, за две машины, за восемнадцатый год. А в суде я заявил, на каком основании вы просите налог за квартиру, когда мой дом построен в семидесятом году и стоит на балансе СССР. Как бы у вас есть акты передачи, естественно, таких актов у них нету, они этот пункт сняли. А на второй пункт, который под транспортного налог касается, я также заявил, то есть я назвал его дорожным, дороги принадлежат Советскому Союзу, вам ничего не принадлежит. Они мне парировали, что это транспортный налог а ваши транспортные средства стоят на учете э, в ГИБДД Российской Федерации. И, соответственно, суд принял решение, естественно, как бы мне платить по второму пункту, а первый пункт они сняли. И решение это какое? Взыскать что-то или, или нет? Решение взыскать с меня транспортный налог. С персоны. Э, да, с персоны, естественно. Так, и что дальше? Это когда было в ноябре, да? Это было в ноябре месяце, до двадцатого года. То есть, сколько получается? 10? Ну, прошло уже полгода, наверное, больше. Десять месяцев. Ну, сейчас какой у нас? Пятый. Шестой уже. А, шестой. Ну, считай, пять целых. Вот пять, шесть. Больше полгода прошло, да. Больше полгода. Так, и что? Исполнительное производство и спор не появляется, да? Нет, конечно, да. Но там, по идее, до трех лет они могут... Нет, до трех лет, это если я, у меня налог за 2018 год, то есть он у меня до, в этом году заканчивается. То есть они могут взыскать только в течение трех лет с меня. Если до, 2, до 31 декабря до 2021 года они с меня это не взыскивают, то дело аннулируется. По закону Российской Федерации это так. В течение трех лет они могут только взыскивать. А с какого момента? С момента подачи иска или с момента вынесения решения? С момента моей задолженности. А, возникновения задолженности. Да, то есть я оплачивал, должен был оплачивать, и суд, вернее, налоговая подала на меня в суд за налог 2018 года. Поскольку, как бы сейчас уже у нас 2021 год, этот год является последним. Это я консультировал с юристом. То есть, если до 31 декабря они с меня это не взыскивают, то он автоматически долг, ну, как бы гасится, я так понимаю. Тут ну, пос... и, соответственно, в, в, дальше будет 19-20 год идти вот как по нарастающей. Они будут на меня в этом году подавать за 19-й год. А подавать они, опять же, ну, поскольку он есть и он сформирован на персону такую-то, то есть они просто вынуждены будут подать потому что так гласит закон Российской Федерации. Естественно, они опять дадут. А поскольку у меня как бы нету в базе данных, то есть судебные приставы, это дело, я уже объяснил, кладут в стол и все. И на этом все закончено. Подходит 20... Ну, когда проходит 3 года, они его, то есть, убирают и все из стола. А ты как-то проверял? Ты, с чего ты взял, что тебя, ну, твоей персоны нету в этой системе мир? Я как бы это тот э, не проверял, но у меня, э, во-первых, есть подключен госуслуги. На госуслугах я как бы у меня подключен кабинет, и у меня там долгов никаких нету, вернее, судебных долгов, судебных решений. А ЖКХ, там штрафы, что-то вообще какие-либо суммы появляются? А я просто штрафы, да, штрафы тоже со штрафами интересная такая была у меня история. Я как бы штрафы за превышение ходил, отбивал, и они также потухли, а штрафы это еще март, апрель 2020 года. И также они не возникают у судебных приставов, их просто нету. Я также дела проиграл. И уже прошло больше года, и нету ни, уж у судебных приставов их просто нет. А в госуслугах? Ну, в госуслугах я и это имею в виду, что они как бы судебной задолженностью у меня не имеется. Там же в госуслугах судебная задолженность ⁇ это имеется в виду судебные приставы? Нет, нет. Там разные источники. fssp.ru, он показывает только исполнительное производство на госуслуги, а там с разных источников подтягивается информация. На госуслугах у тебя по нулям все? Все по нулям, да. Ясно. Ты говорил про какую-то систему ГИС еще. Это что за система? ГИС это государственная информационная система. Она существовала в Советском Союзе. В принципе такая же, как система Мир. И когда в 1996 году я получал паспорт Советского Союза, то есть меня автоматически включили в эту систему ГИС. И э, когда я сдал свой паспорт Российской Федерации, я пришел э, в Сбербанк, и мне нужно было совершить операцию, связанную с паспортом. Я свой новый паспорт знал, серию номер, поскольку он у меня был сфотографирован. Я говорю, ну вот, есть серия номер. Они пробили, он оказался недействительным. Новый паспорт, который вот, э, мне хотели выдать, и от которого я отказался. Угу. Он отказался недействительным. Я говорю, ну, давайте старый забьем, который я сдал. Он от, а, оказался ликвидированным. Но я подожди, говорю, подожди, а подожди, я подожди, подожди, старый, старый, какой? Ну, Уточняй, пожалуйста, рыфовский или ССР? старый рфовский угу. который я сдал а, обменять на ну чтобы мне новый паспорт выдали угу. да вот еще хотел добавить с 2003 когда я сдал на обмен паспорт советского союза у меня был один паспорт до 2016 а в 2016 российский этот паспорт мне пришлось опять поменять, поскольку в нем также была порвана страница, которой я сказал, что это было порвано сотрудниками полиции. И он у меня был действителен до 2020 года, до 28 июля, если я не ошибаюсь. То есть он оказался ликвидированным, новый паспорт недействителен, и что, я говорю, а что мне делать? Они говорят, ну, мы не знаем. И я иду домой и вспоминаю, что у меня есть фотография свидетельства о рождении, где у меня стоит э, мой паспорт, э, самый первый, который мне выдавался Советского Союза. И я иду к ним опять же в Сбербанк, и мы проверяем этот паспорт, и он опять является действительным. А каком, в каком году ты его получил? Я его в девяносто шестом году получил, этот паспорт. Угу. Интересно. А, а получается у тебя два действительных паспорта было? И, и, и советский, и российский? Нет, нет. Вот ты саму суть не улавливаешь. Когда я сдал, я же перед этим сказал, там где вход, там и выход. Вот когда я получил паспорт Российской Федерации, я встал на миграционный учет Российской Федерации как мигрант. Когда я этот паспорт опять им отдал и не получил его, я уже мигрантом в Российской Федерации не являюсь. И я опять вернулся в юрисдикцию СССР, понимаешь? И у меня заработал этот паспорт Советского Союза. Это я понял. Стали... Вопрос в другом заключается. Вот смотри, просто поясню. нет. Вопрос был конкретный. У тебя было два паспорта, я тебе ответил, что когда у меня был паспорт Российской Федерации, тот паспорт, он не, не был действительным в Сбербанке. Я ответил на вопрос. А ты уверен а в А когда этом? я сдал? Да, я уверен. Я ходил, специально брал с собой человека, то есть из нашей здесь, ну, вообще знакомую, то есть, и мы ходили с ней вместе в Сбербанк, и она все сама видела лично своими глазами, что мой паспорт Советского Союза 96 -го года на данный момент действительно. Подожди, дай мне, пожалуйста, задать вопрос полностью. На данный момент ты да. выяснил, что у тебя действительно старый паспорт СССР. А все остальные недействительные либо ликвидированы. Меня интересует ситуация, ну скажем, полтора года назад до того, как ты решил все это затеять с паспортом? На тот момент у тебя, получается, был на руках действительный э, паспорт РФ, еще не с порванной страницей. А да. вопрос следующий: а был ли на тот момент, полтора года назад, действительным паспорт СССР? Я думаю, что нет. Ну почему? вот почему? видишь что... тут э, мы, мы, ну как бы Если да ты был... объясню, почему. почему я тебе объясню почему потому что в 2019 году я получил новый паспорт ссср в 2019 году uh -huh. и у меня был на руках э, до, до э, июля до 28 июля двадцатого года был у меня на руках паспорт российской федерации это который? То есть, ты, ты, же, ты же вроде все сдал. Я сдал его в 2020 году. А, ну, ну, ну, а паспорт Советского Союза я получил в 2019 году. Новый уже паспорт Советского Союза. А Я, я думал, ты его позже 2020 получил, 2020. а ты его раньше да, заполучил? Нет, конечно. Я его сначала сделал, подготовился к этому демаршу, так сказать. Угу. То есть, что я буду э, сдавать паспорт Российской Федерации. Я получил паспорт Советского Союза. Потом я уже начал сдавать вот этот паспорт Российской Федерации, я его как бы сдал, и, соответственно, у меня всплыл тот паспорт, еще который я самый первый получал в 96-м году в Сбербанке. То есть, и когда я пошел уже после этого, хотел получить открыть счет по новому паспорту, который я получил в 2019 году, Сбербанк мне отказал в этом. по новому СССРовскому? Подал... по новому СССРовскому? Да, да, я хотел открыть счет в Сбербанке, Сбербанк мне в этом отказал. И, соответственно, а у меня тот там действует, как бы у меня даже есть бумага, которую мне выдал Сбербанк, что он у меня является действительным, это паспорт, тот, который я получал в 96-м году, самый первый паспорт. То есть, по логике получается, в 2019-м ты получаешь паспорт СССР, потом да. на следующий год сдаешь рф идешь в банк, и у тебя выясняется, что у тебя тот старый первичный паспорт ФСР 96 -го года раньше был недействительный, а сейчас является действительным. Да, Н именно. Ничего себе. И они мне дали, у меня даже есть распечатка, где написано, что тот паспорт действительно. А ты мне можешь это прислать там фото паспорта? Я все замажу, либо сам замажу этот выписку из банка, ну бумаги, документы подтверждающие. Ну надо поискать где-то у меня здесь есть, конечно, могу прислать. Да. Поищи, пожалуйста, я это замажу все. Вопрос: в паспорте РФ? ты его как в руки брал при получении? Конечно. Конечно. Ты успел там я расписаться? Его смотрел, я вообще не расписывался, поскольку я знал заранее, что я не буду его забирать. Ага. А с формы 1П ты что-то делал? там? Уничтожил или забрал? Нет, оставил им? Они мне ее не, не давали в руки. А как же ты писал в ней что-то? Я писал при сдаче документов. А когда пришел получать, они мне форму 1П1 в руки не давали. Ну ты что-то там писал? Они мне ничего, я там не писал. Ну, они мне паспорт дали для проверки. А когда я сказал, что в нем есть ошибки, они сразу в агрессию все там весь отдел вступил. Какие ошибки? Я им все ошибки перечислил. И они как бы ну, начали там орать, визжать, можно даже так сказать, потому что женщины. И, соответственно, как бы ну я и ушел, а дальше уже письменно все, в письменной форме. В начале разговора мы с тобой обсуждали, что ты там на лицевой стороне это написал в форме 1П. То есть ты там говоришь. Ну, это, это я писал. Это я писал, когда я сдавал старый паспорт. Понимаешь, когда я старый паспорт сдавал, когда заполнял форму 1П, я все это писал. В самом начале, когда я сдавал. А, все ясно. Паспорт. А при получении ты даже не видел, да, форму 1П? А при получении я даже ее не видел, да, все, ясно. ее просто не давали. Ну, интересно, интересно. И что ты вот этот, ну, а давай поподробнее вот про этот паспорт СССР. Ты где его получил, когда, за сколько там денежку платил, нет? У нас, ну, это в каждом городе есть профсоюз ССР. Я как бы что-то в интернете копался и на, на них наткнулся, приехал к ним в офис, говорю, а вот как вот, ну, и что-то разговаривали с руководителем. Она говорит, доехал да в Москву, да получай паспорт. Ну, я прям тут же собрался. Единственное, там как бы, я заплатил, по-моему, 300 рублей, они мне подготовили справку здесь, в нашем городе, и я с этой справкой поехал туда уже к ним. И все, получил вот этот паспорт уже новый, СССРский, в 19 году. Он какого образца? Паспорт. Он образца семьдесят какого там года, uh -huh. то есть он все он соответствует, то есть меня с этим паспортом э, забирали сотрудники полиции, проверяли все и отпускали, у меня там указана прописка, э, то есть все у меня там все как надо, uh -huh. паспорт на экспертизу паспорт не забирали ничего, ну меня как бы забирали и с ним отпускали всегда. Uh -huh. Там регистрация или именно прописка? Прописка. Uh -huh. Он, он заполнен как того следует на тот момент существовавшее законодательство в Советском Союзе. Получается, у тебя сейчас на данный момент два действительных паспорта. 96 и 2019 правильно? Оба СССР. -вские. У меня на данный момент два действительных паспорта. Но когда я узнал, что у меня тот паспорт действительно от 96 -го года, я попытался вновь как-то получить этот паспорт. На что они мне в письменной, опять же, форме, ответили, что паспорт уничтожен. На что я ответил, что документы такого рода должны храниться не менее 70 лет. Есть закон, я уж там им привел все это. Но они как бы уничтожили, нарушив закон, но мне как бы тоже времени не было этим дальше заниматься. И я как бы, у меня вот их не ответ последний, там где в папке лежит. Соответственно, можно там дальше газануть с ними, поскольку они, получается, что нарушили закон, уничтожили документ, правоустанавливающий гражданина другого государства. Акт об уничтожении требовал? Нет, конечно, потому что мне, я объясняю, пока этим заниматься некогда, у меня там работы полно и как бы... Я сейчас не особо как бы настроен. Я тебе просто, чтобы ты понимал, мне без паспорта Российской Федерации живется ничем не хуже, когда он у меня был, поскольку я везде пользуюсь удостоверением личности водителя. Я хожу в суды по нему, то есть меня везде пускают, нет никаких проблем. То есть судьи понимают, что как бы я прав, я их отсылаю к этому решению Верховного суда, и, соответственно, они замолкают. Сначала они все в агрессию вступают, а когда я отсылаю к этому решению, они все понимают, что я в курсе, и у меня, как бы, проход в суды именно по водительскому удостоверению. Интересно получается, водительские права действительны, являются удостоверением личности, но выданы на основании уже недействующего паспорта. Да, да, да. Так гласит решение суда. Они же выданы мне в тот момент, когда я был документирован паспортом Российской, ну, Российской Федерации, поскольку как бы на тот момент водительское удостоверение мне выдавалось именно по этому паспорту, значит, как бы претензий нету и все нормально. Почему ты не пользуешься вот этими старыми, ну, точнее, ссср паспортами и новым и старым? А старого у меня нету, так. его изъяли при обмене в 2003 году. А новым паспортом почему я пользуюсь? Я билет по нем покупаю. Билеты на поезд, куда? Там, ну куда? Куда я ездил, туда и покупаю билеты. Интересует, автобус... подожди, Андрей, интересует конкретный вид транспорта. Поезд, что? Ну вот на автобусе я ездил, там прям буквально две недели назад. На самолете летал? Не, на самолете не летал. На поезде? Нет, на поезде тоже не. В маршрутках между городами такие газельки маршруты передвигаются, использовал-то? Автобусы междугородние. Угу. А где предъявлял? В кассе или водителю? В кассе. Угу. И я не помню, водителю, помню нет, не А, да, да, да, водителю предъявлял, да, тоже. Глаза на лоб не вылезли? Нет, не вылезли. Ну, у него, естественно. Да ему, если честно, мне кажется, даже не ему, а там э, заходит с вокзала э, женщина, когда э, проверяет билет, ты показываешь билет и паспорт, и им, если честно, мне кажется, по барабану. То есть никто лишних вопросов никогда не задавал. Ездил я на электричке, также билет брал на вокзале. То же самое абсолютно контролером при посадке в поезд. Ну, не контролером, а как он, проводница, Ей тоже по барабану. Вот. В РЖД, да, предъявлял? В РЖД, да, естественно. Отлично. А этот, подскажи, ты говорил, в полиции задерживали, в связи с чем? А Задерживали в суде судья, поскольку я судился со Сбербанком, и именно по этому паспорту, который выдан мне в 2019 году, за отказ в открытии мне счета. То есть, И, естественно, при проходе в суде я именно этот паспорт и предъявил. Угу. Но Судебные приставы позвонили судье, и она распорядилась вызвать полицию и отправить меня в полицию. Это дело было в Москве в Гагаринском суде. Когда? Это был, это был 20-й год. Вот месяц не помню, не буду врать, но это конец был, это была осень. осень это была. На тот момент ты уже сдал этот паспорт Ирисовский? Я уже сдал, да. Его. Больше трех месяцев ну, прошло? Нет, еще тогда не прошло, потому что я сдал его 28 июля. Это был, наверное, или октябрь. Да, это что-то было 28 октября. Ну, прошло там полтора, ну, сколько месяц прошло, получается? Сентябрь месяц. У -у -у. Это был октябрь. Ну, два, может, месяца прошло. У тебя при себе при задержании были какие-то другие документы, кроме паспорта СССР? Не было. Не, ну у меня водительское удостоверение было, но как бы я его не предъявлял нигде. Полицейским ты показал только один документ. Это паспорт СССР, да? Да, я покупал, когда ездил в Москву. Я покупал по нем билет. Я полицейским показал, что я видите, купил по нем билет. То есть, когда чтобы в Москву приехать. Соответственно, как бы я дал им паспорт, они проверили меня по базе данных, что такое существует человек. И все, и меня как бы отпустили. А изначально тебя в связи с чем задержали? В связи с тем, что судья... Не-не-не, поли... а... требования полицейских пройти с нами, там, в связи с чем? А в связи с тем, то, что судья сказала, что мой паспорт не является законным документом на территории Российской Федерации. По подозрению в подделке документов? Но это не было так сформулировано. Я сформулировал именно так, как было доведено судьей, что мой документ не является юридическим документом на территории Российской Федерации. Угу. А полицейские чё, какие бумаги составляли? Объяснение, протокол? Объяснение. А объяснение на что? На... Было заявление от судьи письменное? Как я, а как я, не было, конечно, никаких заявлений, как я оказался в Москве, вот такое объяснение, как я, как я вообще оказался здесь, у меня другое место проживания. Соответственно, я все написал, что у меня суд в Москве, я приехал, я покупал билеты по этому паспорту, и как бы они мне этот паспорт отдали, и меня отпустили. Я пришел опять в суд через полтора часа. На стороны... Как бы, да, пришел в суд, говорю, давайте проводить заседание. Я приехал издалека, как бы на что судья по телефону сказал, что мы назначим новое заседание. И как бы было еще три, на которых я по разным причинам как бы отсутствовал. И, соответственно, суд вынес решение в пользу Сбербанка, отказать мне. В... Но решение до сих пор мною не получено. Решение было в январе месяце этого года. И вот полгода почти что я не могу под... получить это решение. Я уже писал вторичный запрос. Они мне просто не хотят давать это решение. Суда на каком основании они мне отказали. Потому что у нас прения были там долгие в письменном виде, естественно, поскольку я не ездил. И как бы э, я считаю то, что они мне не имели права отказывать. Суд должен был встать на мою сторону, я так считаю. И поскольку мне как бы вынесено было решение не в мою пользу, э, соответственно, я запросил у них решение суда, они мне отказывают всячески в этом получении. Как ты, как ты узнал, что решение не, не в твою пользу? На сайте э, суда написано всегда в пользу кого. Ответчика либо Иса, Я выступал в роли ИССА. То есть э, написано, в чью пользу вынесено решение. А Ты писал в ульземлении на ознакомление с материалами дела? Я материалы дела э, не писал. Почему? Потому что я, э, они мне все присылали в письменном виде. То есть если, допустим, ответчик писал свои возражения по гражданскому кодексу, он пишет в суд одно, а второе мне – то есть у меня все документы, они есть. Не, я тебе не, мне, про не про это. Был, Подожди, мне... не было необходимость ознакомливаться с материалами. Необходимость дела. есть, решение находится в материалах дела. Если ты ознакомишься с материалами дела, ты увидишь решение. Но я у них пытаюсь запросить это решение, они мне отказывают в этом, понимаешь? Они мне просто не отвечают на мои письма. Ну вот я тебе а подсказываю в том, способ, что, это что Пишет... суд... суд находится в другом городе. А у меня как бы очень много своей работы, и мне некогда ездить, что называется, заниматься еще другими вопросами. Я еще зарабатываю деньги, чтобы жить в, это, в, этом, в этом государстве, понимаешь? И мне как бы надо другими делами еще заниматься. Это, это все ясно, Андрей, я тебе хочу подсказать решение. Решение... Я уже тебя услышал. Нет, то, ты, ты не дослушал. Материал. Андрей, Андрей, есть еще решение? Дай, дай мне сказать-то. Какое? Первое. ознакомиться с материалами дела. Ну, допустим, в другом городе. Пишешь волеизъявление. Я хочу, чтобы материалы дела были пересланы в суд по месту жительства, местонахождения в другой город, то есть к себе. Они присылают это дело к тебе в твой город, в суд твоего города, где ты сейчас находишься, и ты идешь и знакомишься с материалами дела. Так, а второй еще. А пути да. обжалования, то есть, жалобы в ККС, председателю суда, обоих судов, и в том, и в этом городе, в ККС по области, и там, и там, и в ККС РФ. Плюс Верховный суд жалобу, вседревний департамент, совет судей ну, такие вот жалобы. В ККС я писал, и мне ответ пришел вообще непонятный. То есть, они как бы не хотят с этим связываться, как я понял. Также мне мой знакомый юрист посоветовал написать в суд города Москвы, который является вышестоящим над районным судом. А, ну вот у меня последнее письмо было написано где-то ну уже больше месяца точно прошло. Но я вот сейчас хочу до конца июня подождать, если они мне опять не ответят то дальше я буду уже, ну, дальше писать просто. Там же на каждую бумажку есть определенные сроки. И как журналист должен это знать, что журналистам отвечать в течение 7 дней, но есть еще время, которое идет на передачу этого письма. Нет, нету. Передачу. Есть время на регистрацию. То есть подаешь... От почты до почты, то есть я вот это имею в виду. То есть они, допустим, могут тебе в течение 7 дней ответить, но они передали его как только на глав главпочтам, это время, оно тормозится. То есть и сколько оно будет идти до тебя, допустим, если ты в Сургуте живешь, может, неделю, а может, две, а может, месяц, я не знаю. Но на это тоже есть определенные сроки. Поэтому как бы они мне должны ответить в течение месяца на мое, на мое письмо, и плюс еще вот сроки. Но я так всегда грубо округляю до двух месяцев. Вот два месяца не приходит письмо, тогда я пишу новое письмо, понимаешь? Вот сейчас два месяца выйдет с момента написания моего письма, тогда я уже буду как бы, дальше действовать. Пока у меня вот еще не вышли сроки. Подсказки нужны? В этом плане? Да. Ну, если будет что-то надо, я, конечно, обращусь. Ну, сейчас я тебе могу рассказать в двух словах. А в двух словах ты мне, в принципе, уже сказал, что мне делать. Я могу перенаправить это для ознакомления в свой город. Мне этого уже достаточно. Я, я, тебе, могу я тебе говорю именно про переписку. То я тебе про материалы дела разъяснял, как, как решение вытянуть. Сейчас я тебе хочу пояснить, как переписку правильно вести. Переписку с кем? С судом? Э, с любым органом. Ну, я, в принципе, знаю, что я не считаю себя юридически неграмотным. То есть я понимаю, как это все делается. В принципе, наверное, нет. Мне как бы на данный момент этого не нужно. Ну, я просто слышу, что у тебя есть трудности, и я знаю, как их решить. Ну, раз тебе не нужно решение. Я, у я... меня трудности. У меня трудность, я уже объяснил в одном, мне суд отказывает уже больше четырех месяцев получения решения. Ты мне подсказал, за это я тебе благодарен, что я могу запросить это по месту жительства, материал, ознакомиться с материалами дела, но я так понимаю, что они мне напишут, что я должен предоставить какой-то документ, что я не могу сам явиться в этот суд, потому что я выступал в роли иса. И подавал в суд с, ну, то есть суд города, другого города, не своего. Элементарно, Знаешь, справка с места работы. Я не работаю, я безработный. Ну, придумай что-нибудь. Ну, я даже не знаю, чего. А там, в принципе, не нужно никакое доказательство. Ну, это мы так считаем. А сколько я был в судах, суд всегда истребует доказательства. А временная регистрация? Любом... Вообще не понимаю, причем здесь временная регистрация. Или какой-нибудь договор на, на оказание услуг, что это заключен договор с каким-нибудь предпринимателем или некоммерческой фирмой, НКО, там, допустим, какой-нибудь приют для животных или еще чего нибудь оказывая услуги, там, подвоз воды или еще что-то. И, то есть, ну, не могу приехать. Ну, скажем так, когда меня вызывали повестками в суд, в принципе, я такой и давал ответ, что не могу явиться в связи с тем-то, с тем-то. То есть, как бы подтверждал это какими-то бумагами. То есть, в суды, которые назначались, я не ездил. И как бы, мне просто некогда было, я был занят. А сейчас я говорю про получение э -э, определения суда. Не определения, а решения суда. Я его не могу получить, потому что мне его никто не дает, отказывает. Вот мне, я не могу его, соответственно, обжаловать в вышестоящую инстанцию. Ну это все ясно, Андрей. Я тебе хочу это буквально чуть-чуть рассказать по поводу двух месяцев. У тебя говоришь, ты там два месяца ждешь. Это неправильно. Через месяц пишется жалоба в прокуратуру по 559 КАПРФ. Это не ответ на обращение по закону 59 ФЗ. И плюс ускорение как делается? То есть прокуратуру жалобы, плюс еще звонки, плюс я вот блогер, я еще у меня один раз вот мне тоже не хотели выдавать решение. Так я вышел в прямой эфир за рабочий день с 8 до 5 сделал 81 звонок в прямом эфире. И все-таки мне это решение выдали. То есть я использую любые способы, методы, естественно, законные, которые позволяют ускорить их. И также а я писал в эти заявления на, с требованием возбудить административное дело по статье 559 КАПРФ в прокуратуру. Но это обычно ничем не кончается, прокуратура не возбуждается. Ну, прецеденты бывают все-таки. То есть иногда они, это удается их растормошить, они <клёх> возбуждаются. Но даже если они не возбудятся, и эта, эта переписка впустую не уходит, все равно с той стороны это начинают реагировать и идут навстречу. И сроки сокращаются во много раз. Ну, во-первых, у меня, скажем так, нету столько свободного времени, чтобы посвящать этому вопросу. Это первое. А второе, в принципе, я решение знаю, я в следующем мое действие буду писать высшестоящий вышестоящий суд о том, что мне районный суд отказывает в получении этого. Ну, то есть это я уже знаю свои дальнейшие шаги, я знаю. По поводу двух месяцев, то есть, может, ты меня неправильно понял. Вот смотри, я отправляю из одного города в другой город, на это уходит там, допустим, неделя до получения адресатом. Потом они в течение месяца могут мне только отвечать, а потом на последний день, как они всегда делают, на 31 число или там 30 они отправляют на почту, и это опять идет, там, допустим, неделю по разным причинам, я, допустим, получаю, оно лежит на почте, а я не могу его физически получить в этот же день, Я еще там недели. Я тебе про эти именно два месяца говорю, что у меня примерно уходит на каждое письмо где-то два месяца. И Ускоряться мне тоже как бы нет, во-первых, не, нет необходимости, а во-вторых, у меня нет просто возможности этим заниматься. Если ты блогер, ты как бы твой основной, может, заработок от этого зависит, как у всех блогеров. Мой заработок зависит совсем от других вещей. А жить на что-то надо, понимаешь? Это все ясно. Я, я, я знаю, как ускорить. То есть, я делаю так. Ответ предоставить на электронный адрес. Все. Время на пересылку в одну сторону это минусуется. Ну, может быть и так, но я привык работать с бумажными носителями, чтобы вот бумажка ко мне пришла. Электронный адрес это как бы, что называется. Всегда может что-то там сбиться, сбой какой-то произойти, а бумажка это вот есть бумажка. Делай приписку. Привайся. Ответ также дублируйте на адрес почтовый по такому-то адресу в письменном виде. То есть, в первую очередь на электронный адрес, а во вторую очередь на этот на почтовый адрес. Ну, спасибо за совет, буду, наверное, также его использовать в следующий раз. Я просто тебе говорю, я у меня за три, три года надо, больше 10 ты тысяч беды. страниц написано, то есть, только в прокуратуре выше моего роста мои заявления о совершенных преступлениях. Ну, я думаю, что буду пользоваться данным советом. Спасибо. Угу. Могу тебе в это, вдогонку на, отправить видео, ссылку на видео секреты переписки системы и, э, называется там два часа я рассказываю, даю таблицу учета корреспонденции, которая очень поможет не забыть эти все 10 тысяч страниц, как минимум. И э, как вообще происходит схема обжалования вот этих, э, что делать, если не ответили, э, куда жаловаться и т.д. Ну, конечно, если есть возможность, отправь, я всегда э, рад. Чего-то, ну, посмотреть, изучить. Так, давай подведем итоги. Получается, с новым паспортом СССР, а где ты его еще применял? В МВД понятно, тебе там, получается, ничего не оформили, взяли объяснение просто. Ну, скорее да, всего, просто... На почте, на почте постоянно, как бы, либо правами, либо... Ну, что, в зависимости у меня на данный момент, либо паспортом, как бы, пользуюсь. Нет, Почтовые с правами ясно. Меня интересует именно вот этот, 2019 это образца 1974 года, Два... паспорт СССР. Почтовое отправление, то есть получаю, отправляю, то есть пока э, нигде больше не использовал. Но вот общался с, с девочкой, которая получала там паспорт именно тогда, когда и я. Она открыла без проблем, просто может у меня руководители отделения данного Сбербанка так начали в штыки воспринимать этот паспорт. А может быть потому, что у меня всплыл старый этот паспорт, они начали так со мной, ну как бы когда у меня два паспорта и непонятно какой, а всплыл тот, а у нее, у той девочки не было паспорта, она сразу, паспорт была документирован первым паспортом Российской Федерации в 2000 17, в, 2000, а, в 1997 году она была документирована уже российским паспортом, как она мне объясняла. И поэтому, может, у нее не возникло таких проблем, как у меня. И ей открыли по такому же паспорту, который мы, грубо говоря, с ней в одно время получали, открыли ей в Сбербанке счет. Может быть, у меня от этого, что называется, проблемы. Потому что, когда я сдал свой паспорт Российской Федерации, у меня всплыл тот паспорт, который в 96-м году, понимаешь? Я вот как бы здесь уже сам сел на мысли, ловлю, что, может быть, мне из-за этого все вот эти вот, как говорится, проблемы. А так бы я, может, пошел бы, если бы у меня не было паспорта от 96-го года Советского Союза, то я, может быть, с этим паспортом пошел бы и без проблем оформил себе, открыл счет в Сбербанке от 19-го года, который паспорт. Получается, у тебя да. вот этот паспорт 96-го года, он был первичный, да? Да, он был первичный. Это был самый первый паспорт, который я получал. Ага, ну получается, у нас с тобой примерно одинаковая ситуация и возраст примерно одинаковый. Да, мне 40 лет. Я 28 июля, через два дня после дня рождения, получил этот паспорт в девяносто шестом году когда мне исполнилось 16 лет по законам Советского Союза, паспорта, ты знаешь, получали 16 лет. Uh -huh. А ты сим-карты на, на новый СССРовский паспорт, там банковские операции какие-то проводил, карточку получил? Oh, я такого ничего не пробовал. Вот про карточку я и говорю, про новый СССРовский паспорт, я хотел именно получить карточку, и мне отказали, поэтому я подал в суд, а сим-карты я никогда не пробовал, по нем, но ну, я думаю вообще с этим проблем не должно быть никаких а больше у тебя никаких задержаний не было там по маскам не знаю нет нет нет нет. ну интересно интересно отлично а за рубеж ты не пытался как-то выезжать за, за, за эти два года если честно я за рубеж не ездил очень давно это буквально начиная с 96 -го года когда я получал паспорт а в этот, Потому да, что я, допустим, в Калини... жил, я жил в Калининграде и сейчас живу в Рязани. И вот именно с тех э, моментов я как бы, как меня родители перевели сюда, и я больше никуда не ездил. А, ну понятно. Почему я про Калининград спрашиваю? Потому что он отдельно от, от России там, это, то есть надо по идее границу таможни проходить, чтобы туда это, перелететь. Ну, я там жил, да. В этом городе. Достаточно долгое время. И жил именно в том городе, чтобы вот тебе было понятно, вот ленточка на самом деле вот на 9 мая, она же называется не Георгиевская, а называется она Гвардейская. Я жил в городе Гвардейский. У нас весь город был в, этом, в этой атрибутике. То есть поэтому я знаю, что всех обманывают. Просто обманываем. Поэтому, как бы, это одно то из моих таких вот направлений. Я всем говорю: Ребят, эта ленточка называется не Георгиевская, вам дурят Это называется гвардейская, поскольку я жил в этом городе, названном в честь гвардейской дивизии. Андрей, пожалуйста, давай по теме. У меня ты просто не представляешь. Ну, что... Вопрос, ты все, просто спрашивай. не представляешь, что такое монтаж. Монтаж – это каждый час э, видео, которое я записываю с людьми. Я потом на каждый час видео трачу 6 часов монтажа. Вот каждое твое слово умножай mm -hmm. на 6. Мне потом это все слушать 6 раз. Я понимаю. Вопрос по, по паспортам. Получается, у тебя в 96-м был первичный, а вторичный ты получал в 2003 году примерно, нет? Да, в 2003 году как бы меня вынудили чтобы я получил паспорт Российской Федерации, я не помню, по-моему, милиция меня тогда арестовала или что-то такое, они мне сказали, что мой паспорт является недействительным, надо мне получать новый, я пошел, ну, тогда глупый был, пошел, получил новый паспорт, мне, конечно, не надо было этого делать. А бумагу при этом никакой не предоставили, что он недействительный? Да, нет, конечно, мне было 23 года. Я, как бы. Мне сказали: да, он тебя является недействительным, у нас сейчас другое государство, поэтому как мы тебя в следующий раз посадим. Естественно, я такое услышав, испугался и пошел, обменял паспорт. Сдал старый вот этот советский, и получил новый Российской Федерации. Получается, под принуждением под обманом. Под обманом, да, именно так. Да. Вот так большинство народу и это развели, получается. Конечно, конечно. Именно так все и происходит. Да. Так, ну, благодарствую. Давай, жду от тебя это. Фотографии, просьба. это. Так, ты как будешь пересылать? В Телеграме или где? В Телеграме. А... При отправке, обрати внимание, когда выбираешь файл, и прежде чем нажать «Отправить», там э, появляется галочка «Сжать изображение». Пожалуйста, убери mm -hmm. эту галочку, иначе Телеграм это изображение сожмет так, что там ничего невозможно будет прочитать. Mm -hmm. Хорошо, попробуем. Добро. Что-то заключительное слово хочешь сказать? касающиеся паспорта Российской Федерации, вот мне хотелось бы сказать, да, то есть учитывая, вот по моему мнению уже год, то есть я паспорт сдал, мое мнение одно, что мне живется не хуже, чем мне жилось, когда у меня был данный паспорт и данный документ. То есть в принципе закон о Российской Федерации есть документ дублирующий, в частности, это водительское удостоверение. Вот. Все, что я хотел бы сказать. А по ощущениям как? По ощущениям. Но всегда, допустим, когда я прихожу в суд, и судья меня спрашивает, представьтесь, пожалуйста, естественно, поскольку я себя считаю живым человеком, я всегда представляюсь как, зовут меня так-то, сын такого-то, из рода такого-то. То есть по ощущениям я уже давно как бы не считаю себя физлицом а избавившись от э, данного документа, то есть я начал уже просто от этого кайфовать. А реакция судей какая? Ну, нас на всех заседаниях, которых я был, как бы э, за исключением одного, это вот было с налоговой, там, когда судья меня просто выгнал, когда я ему не хотел представить, вернее, как было, если сказать, он сначала, когда я ему так представился, что меня зовут Андрей, я сын Вячеслава, из рода мыширониных. То есть он сначала минутная пауза, он сидел, не понимал. Потом говорит, представьтесь, как у вас фамилия, имя, отчество. Я ему говорю, вы не понимаете, меня зовут Андрей. Ну и как бы дальше вот в таком духе он вскочил, объявляет 15-минутный перерыв и удрал. А ты знаешь, что произошло? Я догадываюсь, да. Первый, я, первый акт он про... закрыл. Ты в курсе этого? Я догадываюсь, что произошло. Я с морским правом э, немножко знаком. Угу. И, соответственно, он улетел, потом опять принуждал меня, чтобы я опять так представился. И я сказал, я не буду так представляться. Я говорю, меня зовут Андрей. Ну и как бы все. У нас на этом наше прения закончились. Он меня выгнал. Суд закрылся, первая часть, а вторая уже была такая, которую я рассказал. Это вот именно с налоговой была, когда налоговая одну претензию сняла, это я уж не буду повторяться, соответственно, как бы решение однозначно вынесено в пользу налоговой. Угу. Так что а... не знаю, как здесь правильно, грамотно это рассудить. Я с морским правом знаком, но не на все сто процентов. Ну, по идее, там надо было после первого выхода закрыть заседание, как суверен. Да, он ничего не закрыл. Нет, не, нет, ты не должен начал. был закрыть. Ты же а, суверен, ну, ты, я... ты выше его. Таких... Да, я таких вещей как бы не знаю. Я ему там пытался объяснить, что такое суд, в каком, согласно правилам русского языка, роде он. А я как человек, но я уж не помню, что такое я ему там говорил. То есть, и, соответственно, ну, таких вещей, что я, как суверен, имею право закрывать заседание, я этого не знал. Я Это тебе я могу ссылочку прислать, я, я, я так делал. Пришли, да, пришли. Мне будет интересно. Добро, добро. Возможно, буду этим пользоваться дальше. Благодарствую за очень интересную беседу. Жду от тебя фотографии. Все, все, добро. А, еще вопрос, подожди. По поводу персональных данных, ты озвучил дату рождения полностью и фамилию, имя, отчество и, возможно, город. Это все повырезать? Или можно оставить? Ну, если честно, оставь, я как бы мне, я в принципе ничего как бы не боюсь, поэтому... А контакты твои все можно указать, будет. чтобы народ на тебя напрямую выходил? Да нет, ну как бы я тебе объясняю, у меня как бы работа такая специфическая, я как бы, э, у меня работы много очень, поэтому я как бы, у меня даже времени нет свои дела поделать до конца. Я как бы не могу давать советы, не могу даже как бы это, для этого есть, скажем, люди вот такие, как ты, которые занимаются это в группах. Я могу там коротко рассказать свою ситуацию, а на меня можно просто ссылку сделать. И все. Имеется в виду ссылку, что есть такой человек. Вот он сделал так. А вот конкретно, что он может вам рассказать, зачем мне это? Мне, во-первых, это не нужно. Вот ясно, ясно. Без контакта. Да. Добро. Благодарствую. Все, счастливо. Все, хорошего.